Всем привет, меня зовут Юрий Котельников, я из города Волгограда, работал раньше менеджером по продажам в компании. Бизнес начал заниматься с ноября месяца. Вошел потому, что искал заработок в сети интернет. И как говорится, что искал, то и нашел. Вот жизнь мне дала возможность участвовать в бизнес-процессе с командой, вот со своим куратором Сергеем Шутро который мне всегда помогает. Огромное спасибо хочу сказать системе Форсаж за то, что помимо того, что мне дали участвовать в крутом бизнес-процессе, мне еще дали 3 месяца аренды системы в подарок. Огромное спасибо Ларисе Гудим за такую возможность. Всем счастливо!